Ассаляму алейкум. В этом уроке мы изучим букву Лям, ее написание и произношение. Эта буква очень простая в произношении и несложная в написании. И все же есть одна необычная особенность в написании этой буквы, если она находится в соединении с Алифом. Это мы подробно изучим в данном уроке, а в следующем уроке мы продолжим говорить о букве лям и ее роли в артикле определенности. Также для этого нам необходимо будет затронуть тему падежей арабского языка. Поэтому данный урок и последующие будут тесно взаимосвязаны между собой. Итак, произношение буквы лям очень простое. Оно схоже с произношением русской буквы л с мягким знаком, то есть звук ль. «Ль». Так буква лям произносится в большинстве слов арабского языка. Однако есть и случаи, когда буква лям произносится более твердо, когда в слове есть произносимые твердо буквы. К сожалению, мы пока еще не изучили твердо произносимые буквы, поэтому пример с ними приводить рано. В дальнейших уроках мы неоднократно встретим такие слова и будем оттачивать навыки нашего чтения и произношения. Сейчас же просто сосредоточимся на изучении буквы лям и ее стандартном произношении. Как и в случае с многими другими буквами арабского алфавита, огласовка Фатха здесь звучит Э-образно, но это не сильно выражено. В сравнении с изученными ранее буквами, Э-образность Фатхи из буквы Лям едва заметна. Давайте прочтем букву Лям с тремя голосовками. С Фатхой ЛЕ, ЛЕ, ЛЕ. С Кесрой ЛИ, ЛИ, ЛИ. И с Даммы ЛЮ, ЛЮ. Как вы могли услышать, буква произносится мягко, и это влияет на произношение фатхи и даммы. Так гласный звук «а» превращается в «я», а гласный звук «у» превращается в «ю». «Ля», «лю». Мягкость произношения буквы «лям» влияет на звучание огласовок. Обратите, пожалуйста, внимание на эту особенность. В написании буквы «лям» соединяется с двух сторон и имеет четыре варианта написания. Высота буквы лям равна высоте буквы алиф, примерно в две клетки. В начальном и конечном положении лям имеет округлую подстрочную часть, примерно в пол клетки глубиной. Данная округлая часть немного вытянута под строкой после плавного изгиба, и в конце написания буквы возвращается к строке наверх, также после плавного изгиба. В начальном и срединном положении буква пишется в виде вертикальной линии, высота которой около двух клеток. Допускается небольшой наклон влево на несколько градусов, но не более. В данных позициях буква очень похожа на алиф. И у многих начинающих изучать арабский это вызывает трудности в прочтении слов. Поэтому нужно запомнить главное. Буква лям соединяется с левой стороны, а буква алиф нет. Если вы видите соединение влево, это буква лям. Если же соединение влево отсутствует, тогда это алиф. Еще раз обращаю ваше внимание, что в отдельном и конечном положении нижняя часть буквы находится под строкой, примерно на полклетки ниже линии строки. В срединном и начальном положении буква не выходит вниз за строку, а ее соединительная линия с другими буквами располагаются вдоль строки. Прочтем примеры Слово Элюн Элюн. Здесь буква лям в отдельном положении, так как находится после алифа, не имеющего соединений слева. Над буквой Алиф написана уже изученная нами огласовка Мадда, указывающая на двойную фатху, то есть на протяжённый гласный Э. Поэтому слово читается с протяженным гласным ЭЛЮН, ЭЛЮН. Значение СЕМЬЯ, РОД, ДИНАСТИЯ. Слово довольно часто встречается, поэтому рекомендую его запомнить. Следующий пример – слово ЛЕТТУН, ЛЕТТУН. Болтовня. Пустые разговоры. Буква лям находится в начальном положении и присоединяет к себе следующую за ней букву Т. Ляттун. Ляттун. Глагол Талявва. Талявва. Скручиваться, сгибаться, либо корчиться от боли. И здесь представлены многие изученные нами буквы ранее, в том числе особая буква Алиф Максура, продлевающая звучание Фатхи, как и обычный Алиф. Буква УАУ удвоенная, над ней стоит ШАДДА. Слог читается так УА, УА, протяжённый гласный А после удвоенной уа ТЛЯУВА, уа Что касается буквы ЛЯМ, то здесь она в срединном положении между буквами Т и УАУ. Соединяется с ними в обе стороны. И крайний левый пример слово бель бель бель противопоставительный союз, но, наоборот, А. Очень легкое для чтения и написания слова всего из двух букв. Лям в конечном положении находится после буквы Б. б Бель. Бель. И вот мы подошли к особому случаю сочетания букв Лям и Алиф, когда Лям на первом месте, а Алиф на втором. Образуется особое написание связки этих букв. Также это сочетание называется лигатурой Лям-Алиф. Если мы просто напишем букву Лям в стандартном виде начального положения в соединении с буквой Алиф, получится нечто похожее на скобу. Такая запись не имеет эстетики. Но арабский язык имеет свою эстетику, как и арабская культура в целом. Здесь можно упомянуть и искусство каллиграфии, и изысканную архитектуру с ее орнаментами, и многие другие примеры искусства арабского Востока. Именно поэтому сочетание буквы лям-алиф принято писать в виде лигатуры, переплетения лям и алифа между собой. Сначала сверху вниз пишется изящно изогнутая линия, которая достаточно резко изгибается у самой строки, и ведется горизонтальная линия вдоль строки в сторону, противоположную направлению письма, примерно до начала написания лигатуры, если смотреть по вертикальной оси. Затем, после изгиба вверх, также плавно изгибаясь пишется линия вверх, образуя тем самым петлю с предыдущей линией. Высота лигатуры равна двум клеткам. Основание лигатуры лежит на строке. В срединном и конечном положении порядок письма иной. После соединительной линии вдоль строки делается плавный изгиб вверх и ведется вертикальная линия в две клетки, как если бы мы хотели написать букву лям. Но при спуске вниз, примерно на середине линии, карандаш уводится в сторону по диагонали вниз, до линии строки. Затем делается обратное движение вверх, и не доводя карандаш до вертикальной линии, делается плавный изгиб в сторону, влево, и дописывается лигатура на высоту в две клетки. Вы можете наблюдать, как пишутся данные связки буквы в анимации. При должной внимательности вы сможете повторить это в своих тетрадях, но еще лучше в специальной прописи, где буквы написаны пунктиром, и их нужно обводить. Пришло время прочесть примеры. Сочетание одних лишь буквы лям, алиф и фатхи дает нам слово «нет», «не». Ля, ля. Читается буква лям с протяженным гласным «а». Здесь алиф, продлевая звучание фатхи. Ля, ля. В следующем примере добавляем букву С согласовкой Фатха. Получается глагол ле-с, ле пачкать, загрязнять. Вопрос. Как вы думаете, почему буква С не присоединяется к лигатуре? Все просто, потому что в этой лигатуре вторая буква Алиф, и она не присоединяет к себе буквы за ней. Другой пример, в котором лигатурой лям, алиф находится в середине слова между буквами ба и лям. Слово Беляль. Беляль. Это мужское имя Белял. В именах мы не читаем конечные гласовки за редкими исключениями. Они здесь чисто грамматические, поэтому просто читаем Беляль вместо Белялюн. И следующий пример похож на имя Беляль, только без последней буквы лям. Просто Беля. Беля. Это предлог без. Например, чай беля сукер. щяй беля сукер. Чай без сахара. Когда нужно сказать без чего-либо, мы используем беля. Беля. Потренируйтесь писать букву лям в четырех позициях, а также легенду лям алиф. Напишите и прочитайте изученные слова из примеров. Также на сайте по-арабски.ру вы можете пройти онлайн-тесты к данному и другим урокам. В следующем уроке нам предстоит продолжить изучение буквы лям и ее роли в артикле и определенности. До встречи в следующем уроке.